Мы достали сам станок из коробки. Станок весит 16 кг. Вместе с комплектом оборудования дополнительно, он весил порядка 20-25 кг. Я уже говорил, что вместе со станком я заказал такую планшайбу, которая предназначена для заточки ножевых блоков и ножей для мясорубок. Эта деталь сменная. Вместо этой детали ставится эта деталь. Почему это хорошо? Потому что не нужно дополнительное место на рабочем столе. Не нужно покупать два станка раздельных. В-третьих, это очень экономично. Значит, вот такая вот планшайба. Инструкция, паспорт, светодиодная подсветка, манипулятор. Я уже говорил ранее, что я сказал себе с манипулятором, потому что у меня нет опыта работы. Манипулятор это как третья рука. Очень удобные кнопки и переключатели. как на сайте спасибо вам за внимание до новых встреч я собирался проехать домой но разбирая коробку увидела вот такой интересный сюрприз это подарок любимому клиенту от компании адамс то есть компания положила мне как бонус в коробку очень нужное приспособление для заточника это приспособление для выравнивания ножниц Хочется, хочется еще рассказать спасибо огромное за этот подарок и пожелать всех благ этой компании. С уважением, мастер. Будущий. Заточник. Дмитрий из города Мурманск.